Я так устала быть сильной. Нет, не внешне, а где-то на уровне внутреннего мира. Быть лояльной, где нужно пассивной. Соблюдать приличия, быть доверчивой и милой. Отрицать зло, смотря в глаза зверю, от которого опасность веет. Любить тех, кто тебя уже даже не греет. Соблюдать правила, эмоциями владея я так устала быть сильной. Понимать чужие мотивы, принимать чей-то мир и мечты, забывая, что есть собственная жизнь. Идти по дороге из стекол, что мне под ноги близкий мой бросил. И прощать. Прощать слабость и зависть, прощать тех, кто мог душу мне ранить. я так устала быть сильной.